Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, действительно подписаны. Поэтому, если вы еще не подписались, а в конце ролика вам понравилось то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Супер спасибо, что вы здесь. Привет, участники программы «Психическое здоровье». Знаете ли вы кого-то, кто очень застенчив? Вы когда-нибудь задумывались, заинтересованы ли они в вас в романтическом смысле? В отличие от людей, которые уверены в себе и открыты, застенчивые люди часто пытаются показать, что их кто-то привлекает. Иногда им даже кажется, что подойти к понравившемуся им человеку – дело нервное, к человеку, который им нравится. Это может привести к тому, что они посылают смешанные сигналы, которые скорее смутят вас, чем польстят. Так что если вы когда-нибудь задавались вопросом, заинтересован ли тот застенчивый человек с работы или из вашей группы друзей заинтересован в вас, вот шесть признаков того, что вы нравитесь застенчивому человеку. Первый, им трудно поддерживать зрительный контакт. Отводят ли они глаза каждый раз, когда вы пытаетесь заглянуть им в глаза? По словам Лизы, избегание зрительного контакта может означать, что человеку некомфортно в той ситуации, в которой он находится. Поскольку застенчивым людям обычно трудно находиться рядом с людьми, с которыми они не знакомы или которых они очень уважают, им может быть трудно поддерживать зрительный контакт с этим человеком из-за нервозности. Поэтому, если вы заметили, что они отводят глаза в сторону, и им почти невозможно смотреть на вас, это может быть признаком того, что они что-то скрывают от вас, например, влюбленность. Второе, их друзья втягивают вас в свои разговоры. Замечали ли вы, что их друзья отпускают дразнящие комментарии, когда вы проводите время вместе? Поскольку застенчивым людям часто не хватает смелости, чтобы напрямую подойти к тому, кто им нравится, они могут попытаться убедить своих друзей помочь им в этом. Это может означать приглашение вас на их групповые тусовки или втянуть вас в свои разговоры и спрашивать ваше мнение. Если вы оказались в подобной ситуации, это может быть признаком того, что вы им нравитесь, но они слишком застенчивы, чтобы сблизиться с вами. Номер три. Они помнят далекие и яркие воспоминания. Они из тех, кто любит вспоминать старые воспоминания и рассказывать о них в мельчайших подробностях, будь то имена ваших старых питомцев, день рождения или время, проведенное вместе, которое тогда казалось незначительным, Застенчивый человек, которому вы нравитесь, может вспоминать старые воспоминания, как способ комфортно подойти к вам. Пересказ старых историй, как будто они произошли только вчера. Может быть просто их попыткой установить контакт и сблизиться с вами. Номер четыре. Они во всем с вами соглашаются. Всегда ли они согласны с вами и с тем, что вы хотите сказать? Зачастую, когда вы влюблены в кого-то, вполне вероятно, что вы будете соглашаться со всем, что они говорят. Это может быть потому, что вы хотите им понравиться или потому, что вы действительно разделяете одни и те же ценности. Как бы то ни было, застенчивые люди также склонны к этому. Однако, поскольку они склонны избегать ситуаций, которые предполагают конфронтацию или конфликт, они могут молчать, когда не согласны с тем, что вы говорите. Номер пять. Они бросают в вашу сторону тайные взгляды. Они всегда смотрят на вас, когда они думают, что вы не смотрите. Это происходит потому, что они нервничают о том, что сказать или как себя вести. Застенчивым людям часто бывает трудно подходить к своим увлечениям. Из-за этого они могут держаться от вас на комфортном расстоянии, но время от времени бросают взгляды в надежде привлечь ваше внимание. Если вы заметили, что кто-то это делает, возможно, он просто пытается набраться смелости, чтобы узнать вас получше. И номер шесть. Они неуклюже рядом с вами и только с вами. Кажется ли вам, что они неловкие и заикаются, когда вы рядом? Ваша нервная система, которая управляет тем, как вы двигаете мышцами, иногда может плохо функционировать, когда вы находитесь в состоянии стресса или в шоковом состоянии. Поэтому, если вы неожиданно появляетесь перед ними, они могут почувствовать внезапный прилив тревоги и неловкость в своих действиях. Это может быть признаком того, что вы им нравитесь, если вы заметите, что они начинают натыкаться на людей или спотыкаются на полу в тот момент, когда вы появляетесь. Итак, помогло ли вам это видео? Относились ли вы к какому-либо из признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления, когда Немиркин публикует новое видео.